Подумай голову. Открывай глаза. Я майор Головецкий Алексей Сергеевич. 2.02.90 -го, -го, -го года рождения. Командир авиационного звена. Авиационный полк в Крым САКИ. Летаю на самолете Су-30СМ Морской авиации. Сегодня, 5 марта, выполнял полет. По готовности взлетел, получил указание лететь в координаты, которые передали мне в воздухе. После того, как я их несколько раз уточнил, понял, что они находятся за границей, на территории украинского государства. Пришел, прилетел в эти координаты Стояли, дежурили Вели разведку Ничего, в принципе, не обнаружили Никаких целей, меток не было радио электронного противодействия Нам не оказывалось После разворота Для следования На аэродром Была очень плохая связь. Мы не могли принимать и общаться с пунктами управления. Далее попала ракета, после нее вторая, катапультировались. Боекомплект какой был? На, на самолете э, сутрин свисело две ракеты, Р77, и три или четыре бомбы, ФАБ-250. Комплект была? не использовали, задачи никакой не стояла. Было просто стоять на высоте 6 000, вести разведку. Кто рядом с тобой? Со мной рядом в экипаже, мой штурман авиационного звена, капитан Козлов Алексей Игоревич. Скажи, кто ты? Я капитан Козлов Алексей Игоревич. 2-го 3-го 1988 года рождения, штурм за генами. В часть базируется В авиационной части базируется на кадром Саки. Федоровка. 5-го 3-го. Пол... Получили задачу. Воздух взлетели. Понял, Задачи, которые были. Кто вам дал приказ вторгнуться на территорию Украины? Приказ вам дает командир полка. Фамилия имя очередь. Полковник Киселев Андрей Леонидович. Вы осознаете, что вы сделали? Уже да. Не пойму, что мы здесь делаем, что здесь происходит. Нам, нам говорят одно, происходит по факту другое. Задача толком не поставилась. Никакой организации взаимодействия, полнейшая дезинформация. Очень сожалею, что здесь оказался, что выполнял задачу, поставленную мне. Ну и привет. А, все мои родственники меня увидят, увидят это видео, передаю привет. Сожалею, что я служу в Российской Федерации. А что ты хочешь сказать всем военнослужащим Российской Федерации, которые собираются вторгнуться на территорию Украины? Всем военнослужащим, кто вторгнут... Вторглись и пытаются вторгнуться. Я советую одуматься, разобраться, что, где и почему, кто виноват. И прекратить эту войну. Непонятно. Да? Ты тоже так считаешь? Я поддерживаю слова своего командира. Рассказываюсь полностью. Хочу сказать, что можно прекращать войну, война ни к чему не приводит только к большим жертвам.